Здравствуйте. Это программа «Тема». Не скрою, рад, когда в этой студии много гостей. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Пока все весело на этом завершилось, теперь серьезно и по делу. С какой целью прибыли в Донецкую Народную Республику? Леонид. Ну, наверное, я скажу, как э, заместитель директора благотворительного фонда Русспомощь, представлю наших гостей и моих коллег, которые приехали сюда, в этот раз на Донбасс. К сожалению, последняя наша поездка была очень давно, в феврале прошлого года. Вот, сейчас трудные времена пандемии, не очень просто до вас добраться. Мы добирались, тяжело тоже, вот, но у нас приехала большая делегация. Значит, в составе нашей делегации замечательная известнейшая писательница которая написала больше 90 книг член союза писателей россии доктор философии светлана Савицкая. в составе нашей делегации также приехал сейчас на мастер-классах семикратный вот, чемпион мира 17кратный чемпион э, рикар цемен простите э, книги рекордов михаил сориков вот И э, я являюсь заместителем директора фонда «Роспомощь». Наш директор Василий Александров сопровождает Михаила Сурику как раз на мастер-классе. Так, вот и здорово. А цель визита – увидеть, как мы здесь живем, порадоваться тому, как мы здесь живем помочь в чем-то, или просто отдохнуть душой? Ну, вы знаете, на самом деле, мы ездим не первый раз далеко. Вот. С Василием Александровым мы с 2014 15 года постоянно бываем в ЛНР, в ДНР, вот, в различных городах. Вот. За время... Вот это вот все, когда происходят все военные действия у вас, за 7 лет наш благотворительный фонд, мы посчитали только по документам, переправил уже сюда около 200 тонн благотворительных грузов. Вот. Помимо этого мы приезжаем с различными гуманитарными миссиями. В 2014 году, когда началась война, я как рок-музыкант... Решил создать движение в поддержку Донбасса. И мы так его и назвали, с еще одним сооснователем этого движения, Романом Рыкаловым. Он сам родом из Первомайска, из ЛНР. Вот. Мы создали движение «Русский рок в поддержку Донбасса». Первый наш концерт произошел 18 июля 2014 года в Москве. Вот. Мы собрали уже первую гуманитарную помощь там вот. и переправили в ЛНР. Дальше мы уже стали не только делать в Москве концерты, но и выезжать к вам. Uh, у нас было много значительных концертов, в том числе два больших концерта в Московском байк-центре у «Ночных волков» uh, с участием ведущих наших звезд uh, рок-сцены. Вот. Далее мы приехали уже первый раз в ЛНР, uh, посетили одни из самых разрушенных городов uh, Стаханов, Первомайск, дали там концерты. И у нас должен был третий концерт быть в Луганске. Но волей случая там так получилось по техническим причинам. Концерт в Луганске отменился, и узнав об этом, нас пригласили в Донецк. И вот так мы уже стали приезжать в ДНР, и с 2015 года мы постоянные гости здесь у вас. За это время я, например, привез уже более, наверное, 10 раз различных коллективов, музыкантов. Вот. И в том числе вот для меня очень большая гордость, что мне в свое время в 2016 году удалось выступать на одной сцене с Иосифом Давыдовичем Кобзоновым. Вот это состояние войны, в которой мы находимся, вы говорите с ребятами, с музыкантами, рассказываете о нас. Вот как они реагируют? Печалятся, боятся, наоборот, рвутся? Или все очень по-разному? Вы знаете, когда мы заезжали первый раз э, на Донбасс, это было весной 2015 -го года, ранней весной, еще как раз заканчивался Табачевский котел, вот, шли зачистки по «Зеленке», и мы гнали со скоростью 120 где-то километров в час по вот этой разбомленной дороге совершенно. Всех очень поразило, конечно, когда мы проезжали поля, а как раз мы проезжали вот этой дорогой, Углегорский, Накива, вот самые такие разрушенные места. Вот. Поразило всех черная пашня тогда, ранняя весна. Черная-черная пашня, чернозем. И вот как э, подушечка, утыканная иголками, пашня была вся абсолютно утыкана огромными снарядами, полтора-двух метров. Вот. Непередаваемое чувство было. Знаменитая бензоколонка э, в Енакиево, вот, которая просуществовала два или три месяца, вот, где куча техники украинской разбитой. И представляете, вот мы там рассматривали эту технику, останавливались в этой бензоколонке, смотрели. Подходит код. Вот. У него нет челюсти нижней. И вот такие вот моменты, они, конечно, производят неизгладимые впечатления. Да, мы и познакомились, если они в 2015 году, ранее весной... А затем выяснилось, что у нас много общих знакомых. И, пользуясь случаем, мы передаем привет Вадиму Степанцову, Александру Вулыху в Москву, которые... Виктору Пелениагра. Да, которые нас поддерживают. И первый большой Донбасс при помощи, помощи поддержки Леонида был проведен фестиваль музыки и поэзии, когда к нам приехали и Пелениагра приехал, и русский рок поддержку Донбасса. И мы не прекращаем своего творческого сотрудничества. И сейчас мы представляем про Проект, который называется «Донбасс за нами» – это практическая реализация доктрины «Русский мир». Проект «Донбасс за нами» объединяет республики Донбасса, Луганскую и Донецкую народные республики, и Москву, столицу нашей Родины – Город-герой Москвы, вот в одно целое. И проект охватывает все возможные сферы сотрудничества. То, что можно назвать гуманитарной да, вот, деятельностью. Это, это творчество, это гуманитарная помощь России и так, далее, и так далее. И вот сейчас в рамках проекта мы презентуем, да я так понимаю, в отдельной передаче «Чемпиона мира по боям без правил». Вот чемпиона России. И, соответственно, и нашу тоже гордость. У нас свои спортсмены вполне достойные. Я думаю, что Михаил найдет общий язык. Будет о чем поговорить. Да, найдет общий язык. Его здесь уже встречают, принимают. Донбасс э, э, знаменит сильными людьми. Светлана, отмолчаться не удастся. Да. поэтому Вопрос в чем? Вопрос в том, в вашем видении, ваше участие. И Ваше понимание важности ситуации. Хорошо спросил. Мы были здесь, на Донбассе, вместе с Николаем Григорьевичем Лепко. Писали книгу о нем. У нас вышло пять совместных книг. Мы описывали замечательный его завод, мы описывали благотворительные его организации, его Ляпкова Валенсия, этот Центр замечательный. Потом он провез нас по всей Украине. И, наверное, вот этот человек с Донбасса, он учил нас быть добрыми. Потому что он изобрел эти колючки для того, чтобы одновременно помогать. Он работал когда-то на скорой помощи. Он... Зачем изобрел эти аппликаторы? Чтобы они помогали ему. 16 человек лежало на аппликаторах. С одним он работал. Он мануальный терапевт. По нашему ЗУВу всегда приезжал в Москву. И все наши звездные люди, которым можно так назвать, и Ника Сафронов, и Николай Николаевич Дроздов, и Николай Сличенко, и жемчужные его они очень любили, и всегда мы его ждали. Вот эта книга, она была выпущена в серии учебник экстрасенса в Эксмо. И я вспоминаю, тот Донецк, который он показывал мне. Эти цветущие розы, эти цветущие люди, это самые красивые, наверное, в мире девушки, которые здесь появляются, и невозможно даже мне. Я все время удивляюсь. Боже мой, какая красотка встречает нас на том же ресепшн, да? какая красотка нас встречает на телевидении. Какие красивые женщины, и какие красивые дети, и какие красивые люди, они крас красивы своей добротой. И как можно бомбить эту доброту. Это у кого может хватить ума взять и уничтожить вот это счастье, эту доброту, эту веру в некую справедливость добра, ради чего мы все родились. Здесь я представляю национальную литературную премию «Золотое перо Руси» по поручению учредителя «Золотого пера» Александра Николаевича Бухарова, который 16 лет назад создал «Золотое перо». У нас участвуют ежегодно 70 стран Из где-то около 30 тысяч человек И золото выдается всего 10 человек в год В прошлом году был награжден житель Донбасса Которым мы гордимся Это, наверное, житель не только Донбасса Не только славянского всего мира А житель земли и Вот он сидит, герой нашей передачи Господин Скопцов, которого мы очень любим Очень им гордимся И мы хотим, чтобы его песни его мудрость, его любовь к своей стране, она проектировалась и на весь славянский мир. И мы также делегированы привести звание лауреата Золотого опера Руси. Дмитрию Чебуркову, журналисту поэду, телеведущему телеканалу Юниум. И здесь я с удовольствием передаю вам привет вот из Москвы в виде вот такого признания наш, наш лауреатский Спасибо диплом. огромное. Мне очень приятно, хотя несколько неожиданно, но привет от далекой Родины это всегда как-то трепетно и здорово. Сегодня, сегодня поразил один очень интересный момент. Вот как раз Владимир рассказывал. Приехали рок-музыканты и начали детям петь «Кузнечика». А донецкие дети встали маленькие и начали петь им дамба за нами», «С нами Бог». Понимаете, они уже маленькие, они уже герои, они уже понимают, что у них есть Родина, что их надо любить, что им надо защищать. Это и страшно, и ужасно, и прекрасно, и уваж уважение вызывает, и трепет. Это очень трогает сердца. Сегодня на встрече с детьми я сказала, когда меня спрашивают, что у тебя болит, и так говорит каждый житель Москвы, что у тебя болит, у меня болит Донбасс. Вот у нас болит Донбасс. Мы хотим, каждый житель, наверное, надо провести референдум по всем славянским странам, сделать какое-то некое объединение, потому что да, у нас болит эта ситуация, надо из нее выходить. Это неправильно, это кривая ситуация. Надо собрать референдум и сказать, все, хватит, ребята, мы не хотим воевать. Мы все братья, мы все одной крови. Сколько можно может длиться эта ситуация неправильная? Поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы сказать, что мы вас любим. Эта любовь мы привезли, вот не эту бумажку, а символ любви, признания. И вашим журналистам, которые здесь работают, несмотря на то, что они рискуют своей жизнью каждый день. И поэты замечательные, которые не уехали отсюда, которые здесь живут, ну можно сказать, что существуют вообще на самом деле, не живут полной жизнью, потому что границы закрыты, а для крылатого человека не должно быть границ, как для птиц. Вот это вот чувство закрытой границы, оно немножко стесняет здесь и настораживает, и вот, немножко так оно тревожит. Поэтому очень хотелось бы, чтобы скорее настал мир. Ощущение мирной жизни и ощущение жизни немирной. Вот это соприкосновение дает понимание того, что мы находимся в принципе на каком-то изломе, историческом изломе, глобальном изломе. Или это такой частный случай? Вот есть локальное место, которое вот ну, тут, тут воюет. А вот здесь вот, здесь вот, здесь не воюет. Как ощущения? Знаете, вот э, на Донбасс можно проехать со стороны России либо через Успенку, либо через Маринку. Все это жители Донбасса прекрасно знают. И... И та, и другая дорога показывают, насколько вроде и большой Донбасс, но при этом она настолько наглядно и коротко показывает вот эту вот грань между миром и войной. То есть, когда проезжаешь и по той, и по другой дороге, огромное количество населенных пунктов просто вот как накрывали с квадраты градами, прямые попадания до сих пор. Вот семь лет прошло, я смотрю, и... Ну, просто заросшие дома, зелень кругом, все, но они даже многие не восстанавливаются. Это потрясающее впечатление, когда попадаешь в центр Донецка, когда видишь, что работают и супермаркеты, и молодежь веселая, живая, сидит э, в кафешках там, я не знаю, ходит по бутикам, вот, безмятежно где-то ездит. Ну, конечно, вот это вот э, ощущение совершенно странные и здесь еще важно подчеркнуть, что ведь сюда приезжают журналисты из разных стран, и одно дело снимать вот эти все мирные вещи и говорить, здесь войны нет, а другой стороны снимать эту кошку, у которой, понимаете, нет челюсти. да совсем разный взгляд на действительность. Можно, можно ведь подать эту ситуацию и так, и так, сказать, а в Донбассе все хорошо. Но Или сказать, время. а здесь тревожно, здесь... До сих пор люди рискуют каждый день своим, своей жизнью. В 2016 году мы снимали клип на второй площадке. И я вот по дороге рассказывал своим коллегам, пока мы сюда ехали. Значит, когда тогда был мэр еще Мартынов, Игорь Юрьевич, и он приезжал, одна машина была его, одна машина охраны. И он предупреждал нас так, что, ребята, 10 минут у нас на все про все, потому что дальше начинает обстрел. Кто-то стучал явно, вот, он приезжал, быстро раздавали мы в мешках, в пакетах привозили гуманитарную помощь людям. И меня поразила одна удивительная женщина, Антонина. Вот, она на вот этот вот огромный квартал разбомбленных в этажах, который постоянно обстреливался каждый день, Осталось 20 всего где-то жителей общей сложности, которые не могли уехать, видимо, им просто ехать некуда было. Вот. И вот она каждый день, представляете, после каждого обстрела убирала полностью весь квартал. И для нее была самая большая радость, она больше всего Игорь Юрьевич просил привести в веник. Речь идет о том, о сочувствии и о формулах русского мира. Вот мы недавно... Сегодня были в Макеевке, как раз об этом говорили. Беда одна на всех, чужой беды не бывает. Это формула русского мира. Так живет русский мир. Так, мир да? И те, кто нас пытается закатать в асфальт, живут по другой формуле. Моя хата с краю. Хотя, казалось бы, мы абсолютно близкие люди. И давайте перестанем друг друга мучить. Нет, моя хата с краю. И все. И начинается. А то, что спросил Дмитрий, как мне показалось... Вопрос стоит, на глобальном ли изломе находится вообще-то человечество, потому что Донбасс – это всего лишь точка, красная лампочка, где локально, но дай бог, чтобы локально, если честно, происходил этот конфликт, но вообще мы стоим на большом историческом изломе, и здесь Россия как раз является ключевым фактором геополитическим, потому что она возрождается, враги Россию в со всех сторон окружают. Вот. И кровопролитие на Донбассе ⁇ это вот как, вот, действительно лакмус, да, проявление, как еще назвать, каким словом. По-моему, так прозвучал вопрос. Чувствует ли это Москва? Москва, конечно, чувствует. У нас идет информационная война, и недавно наше правительство заявило совершенно открыто. Мы проигрываем информационную войну. Миллиарды пущены на то, чтобы рассорить Предварили республики друг с другом. Мой следующий вопрос: потому что, пользуясь этой терминологией, она, я надеюсь, справедлива. Русский мир и волю обстоятельств, исторических обстоятельств и каких-то субъективных моментов Донбас находится на переживании русского мира. Вот хотелось бы узнать, как постоят дела в тылу. Ну что, у нас в тылу тоже тревожно, потому что мы приезжаем, допустим, в ту же Сербию, и они говорят, мы первоначально, вот у нас все родилось, мы тут самые главные на свете. У нас сербы, у нас главные храмы, мы первые. Приезжаешь в Болгарию, у нас тут Кирилл и Мефодий, мы, Болгары самые главные, приезжаем в Татарстан. Мы татары, нам пять лет, а вы там, Ваньки, вы только 10 лет как научились там обувь шить, понимаете? То есть это говорит о чем? Это на Украине не Это говорит о том. Я об этом молчу. Это говорит о том, что наш враг не дремлет. У них целые институты разрабатывают специальные программы, чтобы взрастить национализм. И он говорит: Югославия, Македонии, вы первоначальные, все остальные невеликие. Говорит тем же евреям: да: Вот вы избранный народ, все остальных можно. В капусту, да, немцы фашистская Германия, мы великий рейх, всех остальных можно, понимаете, кровь, да, собирать, как здесь, вот здесь вот не есть место рядом, где собирали у младенцев эту кровь во время Великой Отечественной войны. То есть мы должны понимать, когда сами же мы переходим, мы говорим, мы избранные, все остальные никак, это и есть тот самый фашизм. То есть мы должны бороться за объединение всего славянского мира, за что погиб генерал Скобелев после того, как он выиграл русско-турецкую войну, можно сказать, благодаря ему, мы должны понимать, что это и есть та самая концепция, которая нужна нашему славянскому миру. Прежде всего мир, прежде всего мы должны объединяться, убирать границы, конечно, и помогать друг другу экономически, духовно, с помощью поэтов писателей, что мы делаем в Золотом переруси. Россия многонациональная страна, там есть и аварский, и даргинский, и кумыкский, и татарский, но у нас 70 стран, которые говорят именно на русском языке. И если сейчас больно Донбассу, потому что Украина запрещает русский язык, то мы рядом с Донбассом, потому что прежде всего для нас дорог русский язык и русская литература. Музыкант, человек, который звук преобразует в смысл. Я позволю себе такую метафору. Для него вот это понимание разлома, о котором я говорил, и понимание того, что действительно война информационная идет, даже если лично ты не воспринимаешь ситуацию как военную. Музыкант как реагирует на это? Болезненно. Естественно, болезненно. И, естественно, мы не просто так стали приезжать с самого начала войны. Причем это не только наш коллектив, там, Бахет Компот, Вадим Степанцов. Это огромное количество коллективов, которые в едином порыве объединились вот в наше движение «Русский рок в поддержку Донбасса». Те же зверобой, группа зверобой, группа «Еще». Их знают прекрасно. Димарш. Димарш тот же, да. Юлия Чечерина. И много-много исполнителей, которые приезжали сюда, постоянно работали на передовой. И мы клипы снимали на передовой и делали концерты. Не один концерт. Много концертов всегда делали для наших военнослужащих, наших защитников. Вот. Естественно, все в едином порыве пытаются как-то помочь. Многие музыканты организуют сбор гуманитарной помощи, привозят. То есть э -э, это не оставляет, конечно, не может оставлять э -э, никого безучастным такая ситуация есть вот этот вот разлом, когда кто-то поддерживает поддерживает движение Донбасса, кто-то не понимает это. Конечно, есть. И таких людей как, тоже немало. Как во всем Давайте нашем обществе умолчивать. прекрасно все знают, что есть патриоты России, которые заряжены на консолидацию и сплочение, вот. а есть деструктивные силы. Вот, э, либеральные Для кого это не секрет, все знают о ком речь вот, Точно так же и в музыкальном мире Есть либеральные исполнители э, Тот же Андрей Макаревич э, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук поддержали Украину вот, Ездили с концертами Ездят до сих пор туда вот, Выступают для Украинских фашистов Вообще общество делится на три части Если так структурировать Первое, моя хата с края, я ничего не знаю Они есть как у вас, так и у нас Второе, э, а что мне за это будет? И третье, э, которым, которым всегда говорят, те, что больше всех нужно. Вот те, которым больше всех нужно, они в школе были отличниками, они в школе были общественниками, они хорошо учились как при социализме, так и теперь есть такая молодежь, которая вот да, действительно, ей больше всех надо, они сюда едут, они будут помогать, но оно в такое расслоение общества. Вот. Или люди, которые, вот я ничего не знаю, вот вы там сами решите этот вопрос, а я уже устал от этого, я переключу вот на, на телеканал «Спорт», зачем мне смотреть вот это все, оно мне надоело, да, вот там еще я еще смотрел, меня это завлекало, а теперь оно мне не нужно. Или, а что мне за это будет? Да, хорошо, я вам помогу, но я вам дам 10 рублей, а вы мне отдайте 100 ну, я да, я немножечко дам, вот, вот столько могу дать, а вот мне нужно вот вернуть вот столько. То есть это совершенно нормально. Оно как и раньше было, так оно и было всегда. Это разделение общества. Ну, я здесь не совсем, может быть, согласен том, что Не все отличники были, допустим, в тех коллективах, музыкальных коллективах, которые ездили и ездили. Я не про музыкальный коллектив. Я про общество вообще. В сравнении можем ближайший опыт видеть перед собой. Была система, было, было государство и система, которая регулировала эти отношения и вот эти категории людей. Ты хочешь, не хочешь, но существует закон. Потом, детей надо воспитывать в любви к Родине, к Отечеству. И э, это называется общественным мнением, общественным сознанием, которое даже учитывается в цветных революциях. Э, не, не могут обойти этого дела. И э, ситуация спорная, сложная, которая сейчас находится. Плюс вот этот элемент остаток без времени предыдущих лет, когда Россия была почти разрушена, разорвана на части. Но сейчас она укрепляется. Мы следим внимательно за Каждым словом нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что мы получили российские паспорта и являемся гражданами России своей большой родины. И мы э, видим э, эту тенденцию по объединению э, патриотического сознания. Это очень хорошо, вы говорите, надо воспитывать. А вы знаете о том, что у нас э, переменились законы после перестройки? Это раньше был человек, который отвечал за военно-патриотическое воспитание, культ массовый какой-то, общественный или политолог. Потом это стало услугой. И даже товарищ прав, это услуги. Воспитание. Вы понимаете, теперь ребенок приходит получать услугу, его никто воспитывать не собирается. Это сейчас только возвращается. То, что мы упустили тогда, да. мы потихоньку, по крупицам, да. Россия потихоньку встает на ноги. Я да. думаю, когда она встанет, она, конечно же, поможет остальным, потому что щедро, щедрое большое сердце, оно не может не помочь. Ну и Донбасс помогает России в этом, потому что в Конституции Донецкой Народной Республики и Луганской включена идеология. А идеология – это основа государства. Я, я сказал, система мировоззрения. Совершенно верно. Вот. И это, вот, это замечательно. А, Оно держится, государство, не на легкой, не на тяжелой и даже не на швейной промышленности. Оно держится на идеологии. На идеологии держится армия и флот, единственная, плюс Донбасс, единственные друзья России. И... Разрушив идеологию, враги России надеялись на то, что развалится цивилизация русская. Нет, не получилось, она сейчас восстанавливается, и мы участники, мы не наблюдатели, мы участники, мы активные участники, поскольку Донбасс и горячая точка и в области информационной войны, идеологической, мы тоже принимаем участие, потому что мы сражаемся за одно целое за Россию. Это ее, прежде всего, язык, историческая память и культурные, моральные, нравственные ценности, на которых, собственно, и держится все. Это сейчас начало возвращаться после того, как сменилась Конституция. Вот сейчас мы ждем, они там работают, они пытаются никого не обидеть, и они сейчас работают. По крайней мере, мы на это надеемся. Мы э, нормальное здоровое звено общества, которое патриоты. Мы ждем, что наша администрация России Сделает, наконец, законы, которые ведут и образование, и воспитание, и любовь к родине, и то, что война патриотическим воспитанием не надо заниматься, люди должны, это все равно, что заниматься любовью и любить. Две разные вещи. Поэтому мы ждем, когда все встанет на свои места, наконец. Но я думаю, это очень быстро настанет. И вот это, да, это правильно было. Мы почувствовали, что это было именно тогда, вот этот переломный момент, когда мы все проголосовали за новую конституцию. Это были настоящие выборы. Люди ходили туда и голосовали совершенно ответственно за будущее наших детей. Более триумфального завершения программы я и желать не мог. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с телеканалом Юнион и берегите себя.